Всем привет! С вами в эфире портал 713, я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня мы с вами рассмотрим два больших вопроса, ребята. Это будет у нас вопрос об союзе СССР, об СССР и о государственной собственности или то, что в СССР называли общенародной собственностью. И будем мы эти вопросы освещать с точки зрения международного законодательства, международного права, с точки зрения исторических событий, да, с точки зрения правоведения как раз Таки. то есть, Что такое правоведение? Если до сих пор кто-то не понимает, да, то сама по себе наука правоведения а, изучает, собственно говоря, саму яблоньку, на которой растут яблочки. Вот если в этой метафоре яблочки взять за частное право, то есть за право какого-то государства, за законодательную ее базу, то а, наука правоведения как раз-таки и говорит о том, что почему на этой яблоньке созрели именно зеленые яблочки, а не красные яблочки, да? а почему именно такой сорт. А не другой сорт, то есть что было на эту яблоньку привито, какие другие сорта, да, по какому пути развития пошла эта яблонька, что на ней сформировались вот такие вот яблочки, в частности, конкретное частное право определенного государства. Ребят, что хочу сразу сказать. Лекция будет немножечко тяжеловатая. Та тема, которую я буду затрагивать, она достаточно спорная. Вот. И давайте мы с вами договоримся изначально, да, что вы не будете меня закидывать тухлыми яйцами и помидорами, как вы это все очень любите делать. Вот. А вы просто попробуйте поразмышлять вместе со мной на очень важные, насущные вопросы, которые никто не поднимает, которые умалчиваются, которые от народа, да, также я хочу сразу вам обозначить свою позицию, что я здесь не защищаю докторскую диссертацию, да, я не держу ответ перед многочисленной аудиторией, я не доказываю свою позицию, я просто хочу вам изложить факты, просто с точки зрения фактов, да, что есть такие факты, ребята, есть вот такая ситуация, ребята, я не знаю пути выхода из этого, я не знаю пути входа, просто вот мы сейчас Сейчас будем рассматривать определенную ситуацию под определенными углами, для чего моя цель вот этой лекции заключается как раз таки в том, чтобы вы все задумались над глобальными вопросами. Я ничего, никаких других целей больше не преследую. К сожалению или к счастью для тех, кто меня потом будет цитировать и комментировать, да, я вам скажу, что я не преследую никаких целей вносить раздоры, распри, или тем более опровергать какие-то ваши стройные теории. Я просто хочу донести эту информацию до всех, до всего народа, до каждого человека. Я просто хочу, чтобы каждый человек задумался о той большой проблеме, которая есть у нас с вами. Она есть. Это проблема у всех. И отрицать ее смысла нет. Скрывать ее смысла нет. Ее надо вытаскивать на поверхность. Ее надо разбирать по косточкам. Да? Но почему-то в последнее время я смотрю, что никто этого не делает. Поэтому вы уж меня простите, но я возьму на себя такую смелость. И я хочу разобрать эту проблему. Я хочу положить начало большим дискуссиям и большим дебатам по этому поводу потому что а, очень даже скоро, ребята, нам придется всем вместе как-то договариваться. И всем вместе нам придется решать этот вопрос. То, что сейчас происходит а, на нашей территории, какая-то непонятная возня, да, по, может быть, где-то по переделу власти, может быть, по перетягиванию одеял, как угодно это можете называть. Но это все не способствует единению народа. Это все уводит от главного... А что у нас главное, ребят? А главное, у нас такой вопрос стоит на повестке дня сегодня. Кстати, вот предупреждаю всех, да, слабонервных, кто очень любит повозмущаться, посопротивляться. Ну, я прошу дальше не слушать, потому что дальше будут вещи, которые, может быть, перевернут все ваше познание, вообще все ваше мировоззрение и, в принципе, перевернут ваше мировосприятие, то, как вы привыкли это все думать на деле. Я вам сейчас буду рассказывать некоторые такие вещи, которые для некоторых окажутся, само собой, разумными, разумеющиеся, а для некоторых это окажется просто атомной бомбой. Вот. Но тем не менее, ребят, настало время Ч, настало время Х, и мы все-таки должны а, эту тему вынести на повестку дня. Еще раз повторю, если кто-то не понял, что я ни к чему не призываю, я в этой лекции ничего не пропагандирую, я просто хочу обозначить большую тему, которая является на сегодняшний момент нерешенной за последние сто лет, и путей ее решения нет, абсолютно. На сегодняшний день эту тему никто не решил. Не решило ее ни одно государство, начиная с Царской России, СССР и заканчивая Российской Федерацией. Это проблемная тема, от которой вас всех уводят, уводят и закрывают ваше внимание, чтобы вы не дай бог, не дай бог не поняли вообще, что происходит. Ребят, я считаю, что настало время, если все готовы разбираться с этой темой, тогда поехали. Тема у нас сегодня очень важная, очень нужная, и я ее назвала собственность. Что же такое собственность? К чему мы, собственно говоря, все с вами идем? Любые сообщества, да, которые у нас сейчас образовались, это сообщества, в общем и в целом, на круг, если их всех взять, то это народные сообщества, да? У нас все возвращаются в тему народа, что должны быть народные объединения, народные сообщества, народные какие-то там народные депутаты, народные суды и все должно быть народное. Почему? Потому что, ну, немножечко народ устал от феодализма, наконец-таки все стали просыпаться. И все стали видеть воочию ту рабскую систему, которая над нами, над всеми нависла, которая нас всех тут поработила, заковалила и так далее. Да? Как они это сделали? давайте разбираться. Сделали не это все ребята через собственность? Вот. Поэтому когда мы с вами говорим о единении народа, когда мы с вами говорим, что все с вами, у нас народное, все единое, общенародное, да, все принадлежит народу, многие, к сожалению, ораторы не понимают, и даже я со многими людьми разговаривала, они не понимают вообще, о чем идет речь. То есть они считают, что если все народное, то оно как бы все бесплатное, все наше, и за это никто не отвечает, и это как бы вот все общее. Все и все ничейное, да. Ну, какое-то такое у нас существует мнение: таких вот, знаете, розово-мыльных пузырей, каких-то девичьих фантазиях: что ой, ну раз у нас общенародное, значит, оно ничейное, значит, никакой ответственности нету, значит, кто-то там за это платит, ну кто платит непонятно. Какое-то государство, которое нам все время должно, должно и должно. Да, вот Почему? Потому что мы народ, мы хозяева, мы собственники, а есть некие слуги народа, которые государство, и которые нам всем по факту должны, потому что мы их наняли. Ну, круто, ребят, вообще вот ничего не могу сказать, круто. Вот а для того, чтобы вот это так работало, такая фантазия, нам с вами придется очень, очень большую проблему решить. И сейчас я эту проблему постараюсь вам изложить, ну, я так считаю, наверное, доступно, да, вот прежде всего моя задача изложить вам доступно именно ту проблему, которая от вас, от всех скрывается, ну, от меня тоже в том числе, да, я уж тут не исключение. Так, ребят, давайте начнем с чего? Давайте начнем вообще наверняка, наверняка, чтобы нам тема стала понятна, мы начнем с обсуждения, что же такое собственность. Что же такое собственность по международному законодательству, по историческим каким-то фактам и так далее, да, о чем мы можем сказать, что это наша собственность? Во-первых, мы можем про собственность говорить исключительно в контексте имущества, да, ну, я сейчас буду очень утрированно рассуждать, поэтому академики и профессура, пожалуйста, вы там немножечко свой пыл а, студите, да, я рассказываю лекцию, у меня аудитория в основном это простые люди, поэтому... Какие-то против меня там выдвигать обвинения не нужно. Просто сейчас буду рассказывать очень утрированно, очень упрощенно, чтобы все-все-все поняли, о чем идет речь. Так вот, ребят, если мы говорим о собственности, да, то мы подразумеваем имущество. Это имущество может быть движимым, может быть недвижимым, может быть в разных состояниях, неважно. да Но мы все-таки говорим о какой-то материальной стороне вопроса. Да? То есть какая-то материя. Ну, физически воплощенная материя, да? это имущество. Так вот, говоря о собственности, и вообще анализируя и понимая, что такое собственность, да, мы должны с вами дать этой собственности четкое определение, что же, собственно говоря, такое собственность. И когда мы говорим про общенародную собственность, мы с вами что имеем в виду? И что такое «личная собственность»? Мы с вами знаем, что в СССР тоже была собственность, и в СССР была личная собственность, а в Российской Федерации личная собственность потеряла свое значение и появилась частная собственность. Ну, почему же так произошло? А еще собственность какая бывает, и общенародная, и государственная, и еще всякая разная собственность, долевая собственность, и так далее. Давайте разбираться подробно, что такое собственность. Прежде всего, на что я Хочу обратить ваше внимание, что собственность – это имущество. Имущество у нас бывает движимое, да, все, что летает, прыгает, бегает и так далее, и недвижимое. Недвижимое имущество – это, как правило, какие-то здания, инженерно-технические сооружения, какие-то сады, деревья и так далее. То есть это то имущество, которое тесно и неразрывно связано с землей. Вот это имущество является недвижимым имуществом. Есть движимое имущество. Это не только ваши машины, это не только самолеты, транспортные средства и так далее. Это все, что вы можете перенести с места на место. Также к имуществу относятся ваше личное имущество. Что такое личное имущество? Личное имущество ⁇ это то, что используется вами лично. И в процессе эксплуатации этого имущества вы его никому не передаете. То есть это ваше личное. В том числе предметы какого-то обихода, предметы какого-то труда, которые используются вами лично по вашему усмотрению. Вот это ваше личное имущество. Все остальное относится к понятию собственности, ребята. Так вот, что же такое собственность, да, и что же такое общенародная собственность? Давайте разбираться. Понятие собственности вообще базируется на четырех взаимосвязанных компонентах. И вы это должны сейчас осознать и понять, что же такое собственность. Первый компонент, который относится к собственности, говорит об его исключительном характере. То есть, это монополия, да? Вот если я владею машиной, она моя, что такое собственник? Собственник – это тот, кому принадлежит, ребят, понимаете? То есть, если это мое, оно мне принадлежит, я единственный, кто могу им распоряжаться так, как я захочу по своему усмотрению, да, я единоличный собственник, вот, Значит, это моя собственность. Понимаете? да? То есть у собственности, у, собственности, у любой собственности, да, есть исключительный характер этой собственности. Ну, некая монополия. Дальше о чем мы можем говорить? Что у каждой собственности, как одно из компонентов да, этой собственности, как характеристика собственности, может выступать источник образования и поддержания этого имущества, то есть что это значит, откуда у меня эта машина образовалась, да, то есть где-то я нашла предшествующее ей имущество в виде денег, да, потому что деньги, ребята, это тоже имущество, вот, значит, у меня было одно имущество, да, я его обменяла на другое имущество, и когда я доказываю историю происхождения денег, да, значит, что это у меня легальное приобретение, пути приобретения имущества в виде денег, а деньги приобретены легальным путем, они мои, я могу доказать, что я их собственник. Да. Соответственно, я на свою собственность покупаю а, ну, или меняю, да, это же у нас обмен происходит равный, другую собственность в виде машины, соответственно, я становлюсь единоличный, полноправный собственник машины. Дальше, в источнике образования и поддержания имущества, мне же нужно эту машину заправлять, мне ее нужно мыть, обслуживать, там масло менять, техническое обслуживание какое-то проходить и так далее. Да? То есть мы понимаем, что любое имущество, которое находится у нас в собственности, да, мы как собственники, оно требует некого содержания, неких вложений. Понимаете, да? То есть любое имущество. Может быть, оно и не требует, но, по крайней мере, такая характеристика у имущества не исключена. Понятно, да? Следующая компонента, которая тоже относится к характеристикам имущества, это использование этого имущества. То есть, как вы это имущество используете? Если вы это имущество используете исключительно ради себя, да, тогда это э, личное имущество. Если вы это имущество используете как-то по-другому, да, то это вот как-то уже будет другая собственность. Вот. То есть, в принципе, э, собственность она может меняться. И вы должны понимать, что все, что применяется в отношении собственности, да, оно э, все равно характеризуется четырьмя компонентами, да, и в том числе использованием этого имущества. Вот если, допустим, имущество используется для удовлетворения потребностей всего народа, то оно называется по всем международным законам и правилам общенародная собственность. Давайте с вами поразмышляем, что же это может быть? Какая такая общенародная собственность, которая используется всеми? А это с вами, наши с вами дороги, леса, поля, какие-то, я не знаю, там моря, допустим, да, вы же все ходите купаться, побережья, то есть то, что используется всеми в равных значениях, в равных а, возможностях, да, вот то и является общенародной собственностью. А если я, допустим, купила за свое имущество в виде денег, поменяла это имущество на машину, да, и эту машину пользуюсь исключительно только я, по своему усмотрению, да, тогда это моя личная собственность. Понимаете, да? в чем разница? То есть моя машина уже не может быть общенародной собственностью, потому что это личная собственность. Дальше, следующая компонента, которая характеризует собственность, это структура правового механизма. Что такое структура правового механизма? Вот здесь у нас возникает такая интересная штука под названием право собственности. Вот То самое наше пресловутое любимое право собственности или долевая собственность. То есть мы можем машину купить в складчину. Ну, например, с мужем да, или с другими членами семьи. Это будет семейный автомобиль. Соответственно, мы можем пользоваться ей поровну, понимаете? Вот, И здесь уже вступает в силу такое некое правовое регулирование. Что значит правовое регулирование? Это а, юридически закрепленная экономическая власть над имуществом понимаете, вот что такое правовое регулирование, юридически закрепленная экономическая власть над имуществом. Но если брать наш любимый с вами пример, да, про наши многоквартирные дома или просто про жилые дома, да, где одна и несколько там, ну более там одной квартиры, и здесь у нас возникает вопрос о собственниках. А что, что такое общее имущество, да? Но давайте рассмотрим конкретно этот пример. Вот если у нас стоит дом. Bon. Он стоит на чем? На земле, неразрывно, тесно связан с земельным участком, правильно? Пускай там по российскому законодательству этот участок размежован, выделен и так далее. Но кому этот участок принадлежит? Народу. Общенародный этот участок, понимаете? Нельзя сказать, что он принадлежит только тому народу, который в этом доме живет. Нет, такого нет правила. То есть этот участок, он общенародный. А какого народа он? До, до всего народа, понимаете, всего народа, он принадлежит всем. Поехали дальше. Вот стоит на этом участке дом, да, в этом доме 30 квартир. И в этих 30 квартирах живут 30 хозяев, да. Принадлежит им общее имущество? Нет, не принадлежит, потому что все что тесно и неразрывно связано с этой землей принадлежит народу, соответственно дом со всеми стенами, внешними фасадами, лифтами, подъездами, то есть вся вот эта вот общая общенародная собственность принадлежит народу. Никакому не, оно не принадлежит владельцу права, собственности и так далее. То есть все в принципе принадлежит народу, понимаете? Это общенародная собственность. Любой дом в любом городе является общенародной собственностью, потому что он стоит на земле. У нас по статистике Росстата 1% всего недвижимости на территории Российской Федерации выведен в частную собственность. Что значит частная собственность? Это когда народ а, вот в этом вот многоквартирном доме объединился, оформил на себя в частное владение, да, а, участок земельный, на котором стоит дом. Также он оформил вместе с участком, ему автоматически перешло и общее имущество этого дома, да. И вот э, на основании вот этого частного права у них теперь есть общедолевая собственность, у них есть у каждого доля этого имущества, да, если вы почитаете Жилищный кодекс Российской Федерации, то там прекрасно расписано, что входит в общедолевое имущество. А общедолевое имущество входит участок, непосредственно на котором расположен дом, да, со всеми посадками, лавочками, объектами благоустройства и т.д. и т.п. Понимаете, да, о чем идет речь? Со всей дворовой территории и со всеми-со всеми объектами благоустройства. Вот это общее имущество дома, а не так, как нам жилищники хотят доказать, что общее имущество – это все, что у них перечислено по 491 постановлению. Это крыши, фасады, окна, там лифты, какое-то инженерное оборудование и так далее. Нет, ребятушки, читаем жилищное законодательство. И там все четко написано, что общее имущество дома это в том числе придомовая территория на размежованном участке. Так вот, это общее имущество, оно общенародное, общенародное, понимаете? Оно не относится к жильцам этого дома никоим образом. И для того, чтобы его отдать от, жиль... от народа вот этим вот 30 квартирам, 30 жильцам, нужно что-то сделать, да, какой-то должен быть инструмент правового регулирования для этого, как-то эту землю выделить из общенародной в частную собственность, да, что такое частная собственность, от слова «части» части, то есть была общенародная, да, вот сколько у нас народу в Российской Федерации? 140 миллионов. То есть вот этот вот кусок земли, на котором стоит дом, принадлежит 140 миллионам. Всем сразу, да, ну, потому что вот так, ребят, общенародная собственность вот так работает. Вот, потому что все есть единый народ э, вот этой территории. Значит, 140 миллионов передают э, 30 товарищам в частную собственность и говорят, окей, мы снимаем с себя вот этот балласт, да, вы теперь 30 человек, пожалуйста, несите все расходы за себя самостоятельно, вот за вот этот вот участок земли, вот, и а, передается в частные руки, то есть частями передается, вот эта часть выделяется из общенародной собственности, да, и дальше делится по частям, называется доли. Доли, в, соответственно, в чем в общей собственности какой-то, да, в общедолевой собственности у тебя такая доля, у тебя такая доля, все на всех поделили. Более того, законодательством установлено, еще и как делить, пропорционально жилой площади, занимаемого помещения. Замечательно, есть у нас такая форма. Все передали в частные руки, да. Соответственно, у нас есть теперь долевое часть и так далее. Но таких людей, ребята, один процент, один, кто это сделал. Давайте дальше разберем, что значит передали в частные руки, что значит общее имущество перешло, наконец-таки, в частные руки, да, и, и у них появился, скажем так, такой вот общий коллективный собственник, да, в виде жильцов этого дома. А это значит, что они должны нести все расходы, да, и а, они должны относиться к собственности, к своей, к частной собственности, да, теперь вот по общепризнанным международным нормам, которые как раз таки включают все четыре компонента отношения собственности. И вот здесь уже возникает остро вопрос номер два, да, вот а, вторую компоненту я вам называла, я еще раз перечислю. Первый компонент, относящийся к собственности. Ну, что такое компонент? Это характеристики. У собственности любая собственность характеризуется четырьмя компонентами, ну или там четыре характеристики есть у собственности. Первая характеристика это исключительный характер собственности, монополия, да. Второе это источник образования и поддержания этой собственности, то бишь имущества, то есть финансирование. Как это все будет финансироваться? Вот эта лавочка-то ваша вся. Третье это использование имущества, да, вопросы использования. четвертое это правовая структура. Вот, то есть что такое правовая структура? Это юридически закрепленные экономические власть над этим имуществом вот то есть где кто в каких частях чем владеет чем пользуется распоряжается кто имеет какую власть да у нас почему говорят мое жилище неприкосновенно <laughs> да хорошо оно твое неприкосновенно когда оно у тебя будет в частных руках вот а пока она общенародная собственность туда может заявиться всех кто хоч хочет и будет иметь на это полное право ребята <laughs> но ну, это серьезно по закону так поэтому как бы вы меня не закидывали помидорами но по факту это так Значит, вот здесь как раз-таки возникает пресловутое наше право собственности, да, то есть у нас, смотрите, какая ситуация, стоит дом, вот, который стоит на общенародной земле, сколько там народу, 140 миллионов, ну окей, хорошо, возьмем официальные цифры, хотя я в них не верю, ну ладно, 140 миллионов, так 140 миллионов, вот, вот этот клочок земли принадлежит одновременно 140 миллионам, да, а общее вот общее имущество дома тоже как бы принадлежат 140 миллионам, да. Но я же купила эту квартиру, допустим, свою на законных основаниях, да, то есть я не квартиру купила, а я купила юридическое право на вот эту вот площадь юридическое право. Я купила право, то есть бумажку. Я как бы выкупила э, наперед, да, на м, бессрочно, э, такую вот взяла в бессрочную аренду у народа э, свою жилую площадь. Вот. Вот, если, вот такая формулировка будет наиболее точная. То есть я за определенные деньги взяла у народа, у 140 миллионов, бессрочное пользование вот эту вот жилую площадь. Да? Без, просто в бессрочное пользование. Я само право купила. Но это не говорит о том, что я, вот эта вот недвижимость, да, вот эта вот квартира, она моя, она не моя, она народа. Я просто у народа как бы разрешение купила за деньги, вот здесь вот бессрочно существовать, жить, пока я не, не захочу это право передать кому-то по наследству или продать или что-либо с ним сделать. Причем очень интересная есть тоже характеристика о собственности, чуть не забыла вам про нее рассказать, что собственник может сделать со своей собственностью все, что пожелает, если это не противоречит действию законодательству то есть по большому счету нормальный собственник может свое жилище хоть уничтожить если это не будет противоречить соседям их интересам да то есть интересам других лиц не будет противоречить, пожалуйста. Соответственно, если я владею где-то каким-то домиком избушкой где-то там на своей конкретной земле и территории, которую я взяла в частную собственность, да, то есть часть выделила из общенародной собственности часть, теперь это стала моя частная собственность, да, на ней построила избушку, а потом эту избушку как частный собственник снесла никому не помешав, да, то, пожалуйста, это не противоречит никакому а, законодательству, ни международному, ни частному праву. Вот, понимаете, да, о чем идет речь? Так вот, к вопросу о собственности. Сейчас я вам разъяснила вообще все, что такое собственность, повторила, да, это четыре компонента у нас есть у собственности или четыре характеристики. И, ребята, и вот здесь начинается камень преткновения, понимаете? Если вы начинаете разбираться, что же такое собственность, да, и вот сейчас у нас такая волна пошла, нашу собственность заложили во Второй мировой траст, который тем был заключен в Японии или где-то там еще, вот, и всю нашу недвижимость мы в этот раз за сколько-то там триллионов евро вбухали, и ай-яй-яй, что же нам делать с нашей собственностью. Ну, давайте рассуждать, что нам делать с нашей собственностью. Во-первых, она не наша, вот, не совсем-таки наша, да, потому что э -э, мне, допустим, приходят такие обращения, напишите нам бумажку, напишите нам какое-то грамотное заявление, чтобы мы пошли из Росреестра эту собственность выковырили. Ну, ребят, давайте так, что такое Росреестр? Рос... Вот есть э, Макдональдс, у них есть бухгалтерия, у них есть 1С. Да? Вот вы съели гамбургер, он вам не понравился, вы его выкинули, вы приходите в один... э, и говорите бухгалтеру Макдональдса, ты, пожалуйста, вот этот вот гамбургер вычеркни у себя из 1С. -а». Вот, вот я не хочу, чтобы он там фигурировал. Но, понимаете, это учетная база. Ну, вот э, продавец просто тупо учитывает, сколько он сделал сегодня, да, произвел гамбургеров и продал. То есть, к чему я это говорю? А, все вы прекрасно знаете, я думаю, что везде работали на каких-то предприятиях и знаете, как ведется учет. Если приходит покупатель, что-то купил и персональные данные этого покупателя, будь то юрлицо, будь то физлицо, неважно, а, данные занесены в базу торгового предприятия, которое да, вам что-либо продал. По законодательству, по международному законодательству, то, то же самое аналогично сделано. Эти данные должны храниться минимум 5 лет. Но на какие-то данные распространяется срок хранения 7 лет. То есть скажите мне, пожалуйста, вот если вы, допустим, купили 2 года назад Мерседес, а тут теперь у вас желтая вода в голову ударила, и вы решили пойти и ПД забрать у, у автосалона Мерседес, да? Вы что, пойдете и вычеркните меня со всех баз, чтобы вы мне больше не звонили со своими рекламами? там чем-то там коврики купите у меня со скидкой в 500 рублей вот вы же этого не делаете вы же понимаете что это торговая компания они вам продали машину соответственно эти данные продажи вам лично будут храниться по по регламенту бухгалтерского учета они будут храниться 5 лет, а какие-то данные будут и 7 лет храниться. Ни одна торговая корпорация эти персональные данные не вычеркнет, потому что любая проверка, которая придет и будет проверять книги продаж, она их оштрафует, вы понимаете? смысла в этом нет. вот Когда народ говорит, вам, я пойду вычеркну персонально, да кто их вычеркнет? Ну кто? Ну кто возьмет на себя такую ответственность? Да? Вам же что-то делали, вам же какие-то услуги предоставляли. Вот то же самое, ребят. Вот есть у нас а, паспортный стол, который принадлежит МВД. МВД это коммерческая структура. Они занимаются торговлей. Ну что тут непонятного? Торговлей ребята занимаются, продают корочки разные. Хотите такую корочку, хотите такую, хотите впишем, хотите выпишем. Они торговлей занимаются, они вам предоставляют услуги и товары. Они ведут коммерческую деятельность, у них для этого есть базы, реестры, кому они там продали сколько корочек паспортов, кого куда они там выписывали, какие услуги там еще вы у них платные заказывали, да, то есть каждый пук, каждая запись у них стоит денег, торговая корпорация. Так вот, когда ведется торговля, включаются механизмы бухгалтерского учета, понимаете? А раз есть бухгалтерский учет, то кто ж вас из реестров, из каких выкинет? Вы просто в бухгалтерской базе. Соответственно, они же сдают отчетность бухгалтерскую, да, сколько они там корчек продали, сколько они там этого, услуг оказали, продали, сколько денежек получили. Они это все обязаны хранить минимум 5-7 лет, а потом это все уничтожается по акту, а потом через два года или через год акт еще раз уничтожается. Через какое-то время, там 5-7 лет, у вас вообще, о вас даже данных никаких нету в этой торговой корпорации. Почему? Да потому что они нафиг никому не нужны. Они выдержали срок хранения, который положен был, и уничтожили все по акту. А потом актик полежал, и его уничтожили. И все, ребята, и купишь, и -ку, пиши, пропало. Поэтому э, смысл ходить и какие-то там персональные данные откуда-то вычеркивать, ну, сходите, хорошо. Но ну, как они их вычеркнут? Ну, просто вот... Логически, давайте подумаем с вами, да, все же здравые люди, ну логически подумайте, есть ли смысл заниматься вот этими действиями. Я считаю, что нет, я считаю, что это какая-то опять у нас очередная игра, зарница, кому-то это выгодно отвлечь от главного. А что же у нас главное, ребят? А главное у нас наше имущество, наша с вами общенародная собственность. отвлекают нас от главного и дети ПД, вычеркиваете, и все, все на все забили, все на все, и побежали ПД. Да? А в это время, как по закону жанра, да? а в это время что происходит? Происходит какое-то формирование второго нового траста. На 70 лет. Значит, ребят, что происходит с нашим имуществом? Да? Понимаем что наше имущество, абсолютно все, оно общенародное, оно принадлежит всем, абсолютно всем. Даже если вы его взяли, выкупили или оформили по законодательству частного права Российской Федерации э, в частную собственность, да, то есть часть из нее взяли за какую-то мзду, получили э, по четвертой характеристике, да, по структуре правового механизма, получили бумажку, на которой написано, что вы собственник права, да, что вы можете теперь владеть, пользоваться, распоряжаться. Но нифига оно не ваше. Оно как было народное, так оно и осталось народное. Поймите это наконец. У вас есть только право. Вот кто не понимает, что такое право? да, Есть еще очень много людей, которые не понимают, что такое право собственности. Чем отличается собственность от права собственности? Ну, если мы будем э, заходить в Советский Союз, да, в Советском Союзе была такая поговорка, уж простите меня, но она звучала очень резко, но зато точно. Вот точнее этой поговорки по формулировке я не встречала. Твое только то, чем ты ходишь в туалет. Все. Все остальное это общенародное. Понятно, да? В любом случае, в любом ее проявлении. Значит, ребят, опять же, да, что -то, чем отличается собственность от права собственности? То есть собственность это то, что твое личное. Для твоего личного использования по твоему личному разумению. Все. Um, то есть ты монополист вот этого имущества, вот этой вещи, ты монополист. Чего хочешь с ним, то и делай, не ущемляя права других людей. Вот только в этом случае можно сказать, что ты полноправный собственник. Только в этом случае. То есть ты посадил морковку, ты ее вырастил, ты ее съел. Все. Вот ты собственник, что хочу со своей морковкой, то и делаю, понимаете? Во всех остальных случаях вы не можете быть собственниками, потому что затрагиваются интересы других лиц, в том числе людей, человеков, да, и а, встает вопрос об общенародной собственности. Вот, и встают другие интересы. Но ну, давайте рассматривать про эту общенародную собственность, чтобы вы понимали, вот что у нас считается... А, право собственности, я мне это рассказала, да. Так вот, вы собственник, а есть у кого-то право собственности. Но если вот непонятно, что такое право собственности, да, что это юридически закрепленная экономическая власть, да, тогда подумайте с другой стороны. Вот у вас есть работа, на которую вы каждый день ходите, и у вас есть право на работу. Понятно, да? То есть чем отличается? У меня есть работа и у меня есть право на работу. То есть право на работу не подразумевает, что у вас есть работа. Да, у вас есть право, иди устраивайся. Но это не значит, что ты должен прийти, да, и вот тебя должны все взять прямо с распростертыми объятиями. Нет. То есть право у тебя такое есть, пожалуйста, иди устраивайся, да. А у кого-то нет права. Допустим, у шестилетнего ребенка нет права на работу. Он, ну, он еще по возрасту просто этого права не достиг. Вот. Дальше, ребят, что такое право? Право еще нужно реализовать. Понятно, да? Так вот мы как реализуем свое право? Вот нам дали бумажку, на ней написано свидетельство о праве собственности. Как мы с вами реализуем свои права? Мы пользуемся, владеем, распоряжаемся. Вот пользоваться, владеть, распоряжаться, это и есть реализация прав на жилое помещение или на а, движимое имущество на машину. Да? У меня есть там, право собственности на машину, соответственно, я ей пользуюсь, распоряжаюсь и так далее. Вот. А почему все ставится на учет в органы государственной власти? Почему? Потому что... Даже машина считается не вашей, понимаете? Потому что... Знаете почему? Я вам сейчас расскажу. Все тянется с Советского Союза. Потому что деньги – это общенародное имущество. Вы взяли от этих денег часть... Но из-за того, что вы взяли часть, Центробанк-то он чей? Он народный, он общий, да? Соответственно, вы взяли из этого Центробанка часть, да? Она не стала ваша, вы просто как бы стали пользоваться правом, юридическим правом на эту часть денег, да? Вы на эту часть денег купили машину, движимое имущество, да? Соответственно, ваша машина, она принадлежит народу, просто она у вас в бессрочном пользовании но принадлежит она народу, потому что она куплена на народные деньги. А почему она куплена на народные деньги? Потому что народ в складчину все свое имущество, земли, недра, леса, поля в бабахов в центробанк, а центробанк на стоимость вот этого имущества эмиссировал а, вам фантики вот эти цветные, понятно, да? Соответственно, все фантики принадлежат народу. Вот вы на эти фантики купили машинку, машинка тоже принадлежит народу. Но у вас как бы есть вот такое вот право единоличного пользования. Ну или там для вашей семьи. Логика. понятна, что такое общенародная собственность? У нас все общенародная собственность. Соответственно, вот с этим трастом, да, который сейчас якобы выпущен, но ну, якобы, потому что у меня нет подтвержденных данных, ребят, я просто а, отвечаю на многочисленные ваши вопросы. Что нам делать с этим трастом теперь? Куда бежать и как спасать свое имущество? А, ну, Следуя по той же логике, да, то есть какое-то имущество собрали, то есть у них была база Росреестра, они эту базу оценили всю. Почему сейчас очень много различных судебных споров о том, что очень завышенные цены Росреестра на недвижимость? А потому что им надо было показать стоимость, пусть она будет нереальна, но они подбивались к определенной сумме. Соответственно, им на эту сумму разрешили эмиссировать деньги, да, что они, собственно говоря, и хотят сделать. То есть, понимаете смысл, да? Есть общенародные земля, недра, там, дома, квартиры, там, я не знаю объекты производства, производства колхоза, совхоза и все остальное, они это все учли, переучли, все, всю стоимость там инвентаризовали, все это сделали, все это посчитали, теперь на эту сумму, на эту сумму эмиссировали деньги. То есть ничего катастрофичного или отличного от того, что было до того, как, не произошло. До этого также действовал Центробанк Российской Федерации, да? до этого точно так же вел себя Банк СССР, точно так же. То есть вы должны понимать, как вообще печатаются деньги, что такое деньги, сама природа, происхождение денег. Да? То есть вот есть маленькое государство Зимбабве, они там пересчитали, сколько у них там земли того всего, сколько им там принадлежит народу всего. И на эту сумму имитируют деньги, все. Это их деньги общенародные. Ну как-то они их там распределяют по определенным правилам, да но вы просто должны понимать, что ничего такого страшного не произошло. Они пересчитали все свое имущество и залупили определенный трасс. То есть они сделали денежную массу на следующие 70 лет. То есть вот... По-хорошему, больш... по по-хорошему, да, ну, это я утрированно, ребят, рассказываю, чтобы просто было понятно, да, по-хорошему они выпустили определенную, ну, как бы разрешение такое, лимиссировали уже, я уже не знаю, в какой там стадии, на 70 лет вот такую сумму, то есть больше эм, за эти 70 лет они не могут включать печатный станок, давайте так по-русски скажем, да, то есть сейчас они напечатают вот сколько-то там триллионов, да, на всю вот эту вот общенародную собственность и все, а дальше они сидят и играются вот в эти вот бумажные фантики, монополию тут разводят, да, какая у нас там еще деньга была, мафия, да, были игры, вот они сейчас будут вот этой вот денежной массой здесь вращать, крутить, вертеть, вот, предыдущая денежная масса, куда она денется, Но ну, она как бы должна быть как-то вот куда-то деться, понимаете, потому что предыдущая денежная масса, она создавалась под предыдущее количество иму и имущества, вот, то есть было одно количество имущества, а есть другое количество имущества. Но тут ничего такого страшного с точки зрения того, чтобы разводить панику, я не вижу. Это нормальные, скажем так, процессы, которые идут на международном уровне, и они всегда были такие процессы. Значит, сейчас мы хотим перейти к такой очень интересной теме, к теме СССР, да, и вот здесь я попрошу всех ребят, которые очень трепетно переживают за СССР, просто послушать как какую-то теоретическую базу, то есть я не хочу ни на что претендовать, правильно, неправильно, я просто вам хочу обозначить саму проблематику в том виде, в котором она есть. Вот и привести вам, скажем так, подвести к этой проблематике через определенные правовые, правовые базы, которые были в СССР, чтобы вы понимали, да, что, ребят, нам все равно эти вопросы придется решать. Так давайте мы их уже начнем решать сейчас. Значит, на что хочу обратить ваше внимание? Есть закон СССР от 26 апреля. 1990 года под номером 1457-1 о разграничении полномочий между Союзом СССР и субъектами Федерации. Так вот, согласно этого закона, если кто-то еще не знает этот закон, вы его, пожалуйста, изучите. Я сейчас не буду углубляться как это было сделано де-факто, я вам сейчас расскажу, как это было сделано де-юре, но как бы исходя из документов, потому что по факту, по факту было гораздо больше структур. Их было 8, если я не ошибаюсь, но кто там знатоки побольше знает, да, они меня, конечно же, поправят, но сейчас я хочу не об этом рассказать, не это преткновение. Я хочу рассказать вам о том, что, ребята, любая структура, абсолютно любая структура государства по международному законодательству и по историческим факторам, да, и в СССР точно так же было реализовано, никуда они далеко от этого не уехали, и в Российской империи было реализовано точно так же. Вот о чем я вам говорю, что проблематика существует более ста лет, она не решается. О чем я говорю? Я говорю о том, что а, технически, де юра, а, все имущество разделено на две части, чтобы вы понимали. Значит, в Советском Союзе существовала такая структура, называется она «Союз ССР». Без точек, без ничего. «Союз ССР. Значит, что такое «Союз СССР»? Союз ССР — это территории субъектов Федерации Союзной Республики, территории автономных республик. Это территориальность, то есть территории – это земли со всеми ландшафтами, со всеми природными ресурсами, природными средами развития флоры и фауны, человечества и так далее, понимаете, да? То есть все, что мы имеем в имущественном эквиваленте в нашем СССР относилось к Союзу ССР. Это было отдельное юридическое лицо. Отдельное юридическое лицо с названием «Союз ССР». И оно владело, ребята, слушайте внимательно, оно владело территориями, всеми, да, со всеми ресурсами. Оно владело, статья 3 этого закона, оно владело производственными и хозяйственными объектами, статья 4, да, куда включались трудовые ресурсы, условия их деятельности и, между прочим, трудовое законодательство. И законодательство, которое обеспечивало взаимодействие хозяйствующих субъектов. Что такое были хозяйствующие субъекты? Это были как раз таки заводы, фабрики, колхозы, совхозы. Это были хозяйствующие субъекты, как объекты управления. Да? Вот. И между ними существовало законодательство. А кто это законодательство устанавливал? Народные депутаты. Народные депутаты относились к Союзу СССР выбирались среди народа, вот, так вот народ, народ как таковой, как человек, да, два человека уже народ, один, один человек, а два человека народ и более, вот, поэтому, ребята, народ был у нас юридически, в юридической структуре Союз СССР, вот, понимаете, да, логику? Народ здесь. Соответственно, народные депутаты тоже здесь. Потому что выбираются из народа. Кто такой народный депутат? Это ну, некий такой человек, да, кому делегировали, делегировал народ, какие-то определенные функции, полномочия и так далее часть функций. То есть народ это собственник всего, что есть в Союзе ССР, да, территории, земель, пахот, там, я не знаю, лесов, грибов, всего-всего, все избушки. Трудовые ресурсы, там, производственные мощности, какие-то там предметы труда, производств. это все было вот в этом юридическом лице. Со своими законами все это действовало и так далее. Между прочим, Союз ССР и каждая союзная республика имела право сама вступать в международные отношения. Или я вам даже больше скажу, каждая союзная республика, вот это вот союз ССР, каждая его часть, куда входили и субъекты Федерации, Союзной Республики, Автономной Республики, они имели право а, оказывать государственные займы. Вот в чем прикол был. То есть они как держатели вот этой вот структуры мощностей и так далее то есть могли распоряжаться всем своим имуществом у них было такое право распоряжаться имуществом так вот вот этой вот штукой вот этой махиной, вот этим юридическим лицом на которое было записано все имущество страны да опять же ребят хочу ваше внимание привлечь вот к чему что страна и государство это совершенно кардинально разные понятия страна это территории. И территории с сформированными средами да, для развития жизни, жизнедеятельности, флоры, фауны, птичек, рыбок, человека и так далее, с его культурным, социальным слоем и так далее в отношении к стране не применяются очень многие термины, которые применяются к государству. Страна и территории страны меряются рубежами. да, Поэтому у нас всегда звучало там за рубежом, из-за рубежа, что-то там с рубежами нашей Родины. да, вот. Но По теме того, что я не буду углубляться, чем отличается Отечество от Родины, это вы послушайте, пожалуйста, других специалистов, филологов. Они вам расскажут, что, что это такое, почему Родина, да, потому что у матери. у матери коленочки, на которых она держит своего ребенка, называется Родина. Вот. Это то, где ты сидишь, <laughs> у матери на ногах. Вот почему у нас стоит памятник да, в Волгограде. Родина мать зовет. Кто такая Родина? Родина это кормящая мать. Поэтому, ребят, да, отечество тоже там поспрашивайте, поузнавайте, кто такое отечество, да, на это сторона, где отцы, ну и так далее, там есть другие значения филологические этого слова, тем не менее, к стране мы относим территории со, всем, со всей средой обитания, вот, и к стране мы относим некие рубежи, Опять же, да, мы говорим на рубеже веков, что это говорит? На стыке чего-то, да, один рубеж переходит, другой рубеж. То есть четких границ на самой территории их не существует и не может быть. То есть к стране эта терминология не применяется. И есть четкое понимание, ребята, что такое государство. Так вот, государство по всем законам. Это некое виртуальное юридическое образование. Вот ключевое слово ⁇ виртуальное ⁇ Запомните, раз и навсегда. Как только мы говорим про страну, мы говорим про физический материальный мир, про имущество этой страны, а это земли, пахоты, деревья, рыбы, птицы, да, и со всеми вытекающими нефть, газ, природные ресурсы и так далее, атмосферные явления. Вот это страна. Все имущество в стране. А государство это виртуальные надстройки, виртуальные, они созданы в виртуальном пространстве, в юридическом пространстве. И основная цель государства это управление страной, то есть всем этим имуществом, всем этим хозяйством надо управлять. Да? Поэтому создается некая управляющая компания в лице государства. Вы можете открыть для своего самообразования в Википедии да, и написать основные признаки государственности. Вот сейчас я с вами напишу. Основные, их на самом деле пять может быть, расширены до 7, но в общем и в целом, ребят, откройте любой Яндекс, Википедию, вы узнаете, что основные признаки государственности, это, как правило, ну давайте будем вычленять, что это такое, это обязательно территория. Да, первый признак государственности ⁇ это территория. То есть государство ⁇ это управляющая компания. Она должна управлять чем-то. А это что-то привязано, неразрывно связано с территорией. Ребят, государство без территории не бывает. Запомните это раз и навсегда. Первый признак государства ⁇ это наличие территории под ее управлением. То есть, грубо говоря, переносим все в жизнь, кому сложно. А, значит, есть у вас дом, да, и к вам приходит управляющая компания и говорит, да без проблем, давай мы тебе тут будем мыть окна, мыть подъезды, за лифтами ухаживать, там вот это все будем делать, а ты нам за это будешь некому мзду платить, ну, некую какую-то абонентскую плату, а мы к тебе будем приходить и все вот это делать. Но если вы говорите «нет», то есть управляющая компания не может вас взять да, под свою опеку, под свое обслуживание, скажем так, а да, вы за это не можете платить, потому что вы не договорились. Так вот, государство, ребята, это та же самая управляющая компания, это виртуальное юридическое лицо, которое берет под управление определенную территорию. Поэтому для государства самый первый, самый важный признак – Признак государства – это признак наличия территории, которыми она управляет, да? Запомнили, второй признак государства – это границы, государственные границы. Вспоминаем, да, у нас же нет границ страны, нету. В стране применяется термин «рубеж». Там за рубежом, там из-за рубежа. Нету такого понимания. Зато граница – это второй признак государства. Границы у нас должны быть а. демаркированы, б. делимитированы. Да, кто не знает, что это такое, пожалуйста, Википедия вам в помощь. Демаркация границ производится, то есть это линия на карте. Ребята, на карте никакая, ни линия там, ни траншея, ни дай бог там колючая проволока, демаркация граница, линия на карте с последующим, с последующим переложением их на территории. Но это вторично. Первично это линия на карте с ее согласованием, Делимитировано. Что такое делимитировано? То есть выделено, выделено на карте, проведена прям черта, полоса и так далее. Это все должно быть закреплено обязательно актами о демаркации границ. Да? С кем эти акты подписываются С соседствующими государствами, соседствующими территориями, да, то есть государства, которые точно так же взяли на себя э, полномочия управляющей компании над какой-то территорией. Понятно, да? Над какой-то территорией они взяли функции управления и, соответственно, вот эти вот границы своего управления, они нанесли на карту и согласовали с соседними государствами, типа, вот мы управляем от сих до сих, а ты от сих до сих. Понятно, да? Третий очень важный пункт государства, ребята, называется население. Население. Так вот, чтобы вы понимали, что такое население. Население это не народ, это две совершенно разные вещи. Народ это человек. Вот один человек, его так и называют человек, два человека уже народ, три человека, четыре человека это уже народ, их много, да, народ. Вот. А что такое население? Чем население отличается от народа? Непонятно, да? Так вот я вам расскажу, что такое население. Население – это а, административная единица управления, которая используется только в отношении государства. То есть а, некая административная единица, которая идет в расчет для каких-то экономических показателей, управляющих каких-то функций. Да? Как у нас построено население, а, сама характеристика населения, что это такое? Это некие признаки, на которые выделяются некие экономические показатели, ну или формируются вокруг них некие экономические показатели. Так о чем я говорю? Да я вам сейчас на русский язык переведу. Население. Как оно у нас формируется? Значит, первый раз экономический показатель формируется вокруг такого документа, который называется «Свидетельство о рождении». Второй раз экономические показатели формируются вокруг документа, который выдается в 16 лет, и называется он «Паспорт Российской Федерации в 16 лет». Первый. Второй и третий документ – «Паспорт Российской Федерации», который выдается в 25 лет. Это уже третий, да, и четвертый документ, это который выдается в 45 лет, и дальше он бессрочный. Так вот, ребят, население – это четыре вот этих вот образования. По большому счету это на одного человека, да, выделяется 4 вот таких экономических показателя. И если вы посмотрите, то эти показатели, они задействованы везде. То есть, грубо говоря, на какой документ сейчас, да, на какой ваш траст а, мы сейчас будем зачислять ваши доходы, расходы, вот это все фигню, через какой документ будем проводить. И есть четкие установленные, регламентированные, области, где какой документ применяется, да, где вы можете использовать какой документ, а где вы не можете использовать, да, ну, их, конечно, гораздо больше. Там еще к этому прибавляется и СНИЛС, и НН и свидетельство, там какое-то удостоверение личности моряка, паспорт моряка, да, и военного, и еще чего-то. В общем, там экономических показателей ребят очень много. То есть то, про что мы с вами разговаривали в самом начале, в самых начальных лекциях, да, что есть создается масса физлиц бумажных человеков то есть экономических показателей по-другому вам скажу вот сколько на вас создано вот этих вот физлиц да вот этих вот бумажных человеков фикций вот столько и будет население понятно вот, соответственно, население, это по показателям не равно человеку, и никогда не было равно. Если э, сейчас э, у кого-то есть что-то поспорить, ну хорошо, приведите тогда обоснованные доказательства, что это не так. То, что я говорю, это не так. Да, можно спорить миллионы раз, но по факту так оно и выходит, ребят. Э, пересчет населения этому способствует вот когда вот идут пересчитывать население, да, то вы, собственно говоря, вы кого считаете? Нас перепись населения происходит, а что вы к людям-то идете? Но ну, вы сядьте там в своей базе пенсионного фонда и пересчитайте, сколько вы там на каждого человека повыдавали удостоверение личности и прочих всяких бланков, да, в паспортный стол сходите, вам для этого не надо к человеку идти, вот не надо, но они это делают для других целей, понимаете, для подтверждения на ком там, кого уже можно списывать, видимо, кого нельзя, не знаю, правда, не уточню данные это мои предположения поэтому ребят никогда цифра населения не будет адекватна цифре народа никогда это как минимум надо 140 миллионов поделить на 4 как минимум да и тогда вы узнаете реальную картину сколько у нас народа вот. Потому что население – это экономическая единица административного управления. Вот. То есть, грубо говоря, какое нибудь местное МСУ, да, Грецкого, население города у меня там 15 тысяч человек. Да? Ну, ну, население города 15 тысяч. В человеках они зачем-то меряют непонятно, хотя это уже не привязывается к человекам, конкретно живущим. Конечно, там будет человеков гораздо меньше. Потому что как они это учитывают, что они там учитывают, ну, это, конечно, уже одному Богу известно, что они там напридумывали, но сам факт, чтобы вы понимали. Так, ребят, возвращаемся. Значит, третий признак государственности – это наличие населения. И мы с вами четко понимаем, что население – это нифига не народ, нифига. Вот. И четвертый признак. Четвертый признак мы можем взять какой-нибудь... Ну, например, суверенитет. Да? Четвертый признак суверенитет. Что же такое суверенитет? Суверенитет ⁇ это хозяйствующее право. Да? Ну, по-русски скажу вам такое вот, хозяйствующее право. Вот, если мы говорим о суверенитете, то здесь же мы можем говорить как раз-таки и о... А юрисдикции, да, потому что у нас юрисдикция и суверен, суверен устанавливает юрисдикцию всегда, да, то есть что такое юрисдикция? Это право судить. Ну, то есть по какому праву мы будем вас судить, что мы берем за основу суда да, и так далее. То есть какую законодательную базу, а, придерживаемся ли международного законодательства, либо как в СССР было, мы отрезаем себя от международного законодательства. И, то есть яблонька от яблочки отпадает да, и, и тогда мы не, не используем историю права, тогда мы не, не можем пользоваться защитой международного права, международного сообщества, как это было в СССР. Да. То есть Только наше частное право из СССР. Нравится тебе или не нравится терпи моя красавица да вот а, пришел товарищ сср и сказал что вот у нас будет вот такое частное право и мы отрезаем себя от международного то есть если ты захочешь жаловаться то расстрел все как у сталина было нет человека нет проблем все вот, ну, к сожалению, это так, ребят. Значит, четвертая форма, не форма, а признак государства – это суверенитет и плюс юрисдикция. Сюда же считаем, да, все в одну кучу, потому что, в принципе, это одно и то же. Вот, что мы еще можем как пятый общий такой известный признак для государства приобщить? Ну, я не буду здесь говорить про законодательную базу, потому что многие деятельные ее вы, как бы отдельно выносят, законодательство, законотворчество, да, монополия на законотворчество. Но я считаю, что это все входит в совокупность четвертого признака, там же, где и суверенитет, там же и монополия на законотворчество, там же и юрисдикция. Это все входит туда, да. Ну, там же туда же входит публичная власть и все остальное. Вот. А что же еще, какой же признак государства нам с вами взять такое, чтобы чтобы было понятно, что это государство, да, на самом деле. Но ну, я вам скажу, какой признак взять это деньги. То есть, если мы говорим о государстве, у государства есть деньги. Итого, ребята, перечисляем 5 основных признаков, по которым можно квалифицировать а, юридическое лицо, что это государство. Первое – это территория, второе – это государственные границы, это наличие населения, это суверенитет плюс юрисдикция плюс монополия на законотворчество, и четвертое – это деньги, а, пятое – это деньги. А, значит, это основные признаки государственности, да. Вот все, кто создает, ребят, виртуальные государства, я сейчас знаю, что их очень много виртуальных государств, кто там делает различные вот эти вот вещи, ребят, вы не забывайте про это, что у вас вот это все должно быть обязательно, чтобы вас признало международное сообщество по международному праву. У вас должны быть свои территории, свои границы, да, обязательно демаркированные, делimitированные. Вот у вас должно быть свое население. То есть население подтверждается количеством выданных паспортов и так далее. то есть Бумажками, бумажками. Вот. Если вы начинаете выдачу различных паспортов, удостоверений человека, удостоверений личности, там, водительских удостоверений там, и так далее, вы создаете себе тем самым население. То есть вы имитируете население. Эми эмиссируете, да, правильное слово. Обязательно у вас должен быть суверенитет, юрисдикция плюс законодательная база. Что значит? Что вы должны хотя бы один закон написать который будет действовать в рамках вашего государства либо просто написать что мы действуем на основании такого и такого закона и соответственно у вас должны быть свои деньги все пять основных ребят признаков государственности все остальное если вы просто себя заявили что мы такие раз такие мы создались мы где-то там плаваем на кораблях в море мы вообще вот неизвестно где да вот где стоим там и мы где стоим там на нашей территории не совсем так по международному праву не совсем так утрировано но не совсем так все-таки пять основных признаков государственности должно быть а остальные признаки государственности они называются дополнительные их может быть а, сколько угодно это может быть единый государственный язык язык дорожно-транспортная система единая внешняя внутренняя политика а, я не знаю, там государственные символы герб флаг гим. то есть вот а, вот это вот все ребят не входит в основную признаки по международному праву государственности опять же до да, установленные налоги сборы правоохранительные структуры силовые структуры военные структуры это все дополнительно но честно вам скажу честно вам скажу что источники все расходятся вот и по некоторым источникам у нас оказывается армия налоги правоохранительные органы это Относятся к основным признакам государственности, но это не так, ребят. Это не так. Значит, вообще, чтобы вы понимали, да, я бы выделила, честно сказать, только три признака государственности, на остальное бы даже не рассчитывала. Самое главное, первым номером стоит территория. Если управляющей компанией нечем управлять, это прямая логика. Значит, она что? Не управляющая компания, значит, она фейк. Правильно? Нет территории, нечем управлять, нет доверительного имущества. Имущество, передано в доверительное управление, значит, о чем мы можем говорить. Так вот, возвращаясь во времена СССР, у нас был Союз СССР, вы уже поняли, да, кому принадлежало все имущество. И было такое следующее юрлицо, которое было СССР, без точек, без ничего которая как раз таки, ребята, составляла государство и имела все вот эти пять признаков и даже больше, да, и там все, все было. Соответственно, что мы по факту имеем? Мы имеем два юридических лица. Первое юридическое лицо было Союз ССР, второе юридическое лицо, которое называется Государство СССР. Да? И если вы внимательнейшим образом начнете теперь, исходя из этих знаний, читать все законы СССР, вы уже в голове будете сепарировать. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Если написано Союз СССР», значит речь идет о Юрлице, где народ и где все производственные мощности, среды, там, болото, там, леса, грибочки, ягодки. Да? Если мы говорим про СССР, то мы говорим про территории, э, про управление территориями, управленческие функции, да, про границы, про население, там кучу бумажек, про суверен, про юрисдикцию, законодательную базу, там же у нас силовые все структуры, там же у нас деньги и так далее. И понимаете, да? То есть государство – это управляющая компания. И сам принцип государственности и заключается как раз-таки в построении управляющей компании, которая будет ну, как бы за основу своей деятельности брать разработку законодательной базы, направленной на эффективное управление имуществом. Вот это основная функция любого государства, да, разработка законодательной базы и каких-то механизмов, которые будут являться основой эффективного управления имуществом. Вот так у нас и было в СССР. То же самое у нас было... Союз ССР, да, и у нас было СССР. Вот, и вот эти вот две юридических структуры между собой взаимодействовали. Опять же, да, для чего я вам это все рассказываю, ребят? Для того, чтобы вы понимали. Когда встает вопрос об имуществе, у нас имеется большая-большая проблема. Эта проблема тянется с СССР. Сейчас я вам обрисую, в чем проблема заключается. В Союзе СССР было производство. Так вот, любое производство в Союзе СССР принималось в СССР, в управляющей компании, за хозяйствующий субъект. Этому хозяйствующему субъекту управляющая компания СССР оставляла только самоокупаемость. То есть, все, что допустим, вот этот вот хозяйствующий субъект в виде предприятия затратил на производство тарелки, да, помните, раньше у нас было все, норма на каждого выделки обязательно, да, зачем это все было, на каждой тарелке стоимость пропечатанная, то есть были средства производства, были средства труда, были а, такие вот единицы производства, как чел трудочасы, человека-часы, да, человек, в конце концов, 720-й код по окей, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, найдете, вот, тоже был включен в это Почему? Потому что в стоимость товара, исходного продукции товара, были включены все затраты на его производство, понимаете, да? И когда этот товар выходил из этого производства, вот он не просто выходил, а он покупался СССРом. То есть вот стоила тарелка 10 копеек, да, на ее производство было затрачено 10 копеек, а СССР покупал у этого производства за 10 копеек эту тарелку. Дальше это все складировалось на склады, да, а уже при а, распределении со склада в магазин на ц... Вот эта вот добавленная стоимость на товар, по которой она реально продавалась, но ну, я образно говорю сейчас, конечно, продавалась она, допустим, за 20 копеек, да, и на тарелке писалось 20 копеек, себестоимость была 10 копеек. Так вот, вот этому хозяйствующему субъекту предприятию платилось 10 копеек, на склад она приходило по 10 копеек, а уже в магазины распределялось по 20 копеек. Понятно, да? И вот эту вот надбавленную стоимость, надбавленную стоимость забирало государство свои определенные фонды помимо того, что оно забирало всю надбавленную стоимость, то есть оставляло предприятию только себестоимость, в которой был включен уже труд рабочих, а труд рабочих был, знаете, как рассчитан, экономически, это все Минэконом труда рассчитывал на самом деле, рассчитывали такую зарплату, чтобы человеку, исходя из продуктового и продовольственного набора, просто ну, скажем так, не умереть с голода, то есть существовать неплохо, нехорошо, ну вот, чтобы вот там ну нормально, чтобы на все хватало, по большому счету, да, кто помнит советский период, все помнят, что в принципе на все хватало, да, и молоко было по три копейки, как-то там, ну все помнят, что наши люди-то не бедствовали рабочие, и зарплаты были в принципе нормальные, да, то есть нельзя сказать, что прям нищенское существование советские граждане волокли, нет, конечно, вот. То есть, в принципе, было все рассчитано достаточно достойно в отношении, как бы рабочего. Но, тем не менее, на эти деньги нельзя было накопить на, на Волгу, нельзя было накопить на билет в Америку, да и не выпускали, собственно говоря. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот, то есть была некая экономически обоснованная зарплата, не больше, не меньше. Вот сколько государство решило платить человеку, вот столько оно и платило за его труд. Вот, не больше, не меньше, и нефига было копить, и нефига было там выстреливать, да, и как-то выпендриваться, и что-то себе больше позволять. Жили как все. Вот, да, была такая уравниловка. Так вот, в этой уравниловке, ребят, государство забирало себе всю надбавленную стоимость товара. Оно его забирало в некие фонды, и из этих фондов уже шло распределение, да, вот как раз таки по третьему, по третьей характеристике имущества, да, то есть и по второй, то есть образовывались источники финансирования тех же самых предприятий, да, вот нужен колхозу новый трактор. Они, значит, писали заявку в бюджет, там, в государственный, да, и им там поставляли новые трактора, новые какие-то станки, новые цеха открывали в соответствии от, ну, с плановой экономикой. У нас же плановое все было. Вот, соответственно, из этих фондов государство перераспределяло деньги, да, у нас были какие-то определенные а, базы. Помните, раньше были Орсовские базы, еще какие-то базы. В общем, как-то все там перемещались эти товары, где-то они придерживались, где-то наоборот что-то надо было скидывать, да. Но, тем не менее... Была плановая экономика, у предприятий с этой плановой экономикой забиралось все, все оставлялось. Но, ребят, с одной стороны, это все, конечно, хорошо, да, но с другой стороны, с другой стороны, что мы видим? Смотрите, мы видим, что есть предприятие, да, на этом предприятии работают 100 работников. 100 работников. И они производят определенную продукцию. Так вот, если мы говорим об общенародной собственности, понимаете, да, о чем я сейчас буду говорить? И 100 работников – это должно принадлежать всем. И не уравниловка, и не, не штатная сетка должна быть. А если мы говорим об общенародной собственности, и мы с вами идем к общенародной собственности, и у нас с вами идеи общенародные все Тогда встает вопрос, на предприятии 100 человек, да? 20 рабочих, 15 уборщиц и сколько-то там административного аппарата. Да? Значит, Рабочие вкалывают, рабочие все делают, административный аппарат получает повышенную зарплату. Сфигали бы. Если мы говорим про общенародную собственность, да, от каждого по способностям, каждому по труду, то извините меня, продукт создавали все – Тарелочку лепили все, даже уборщица участвовала в создании этой тарелочки. Да, она мыла цеховые помещения, но она участвовала, извините меня. Соответственно, если вы продали эту тарелочку, значит, надо ее стоимость или стоимость партии разделить на всех поровну, одинаково. Потому что а, в этом был смысл социализма. Все, у всех равные возможности, у всех равные, а, ну, все поровну, ребят. Но если вы говорите про все поровну, ну, тогда почему в СССР, в нашем прекрасном, не было все поровну? Почему кто-то забирал всю надбавленную стоимость продукции, в частности, государства, да, и куда-то ее по своему усмотрению распределяло? Народ, между прочим, на минуточку, народ не участвовал абсолютно не участвовал в деятельности государства. Почему? Потому что народ участвовал в деятельности Союза СССР, в законодательной базе Союза СССР, где были в основном межхозяйственные законы, да, взаимодействия, и где были ну, там, трудовое законодательство. Все. А всем остальным так кто владел? Государство с бюрократической машиной, понимаете? То есть... Да, были у нас там в Союзе СССР народные депутаты, которым доносилась какая-то воля народа. Эти народные депутаты приезжали на съезд КПСС, и там уже эту волю народа излагали. И вроде как государство должно было вот действовать по воле народа. Но мы же с вами знаем, чем все закончилось. Да? Что вот эти вот товарищи, которые непосредственно находились у власти, да, в, именно в СССР, а не в Союзе. Они, они в союзе, вот, вот эти вот э, товарищи, товарищи, которые нам совсем не товарищи, они же там всем этим э, располагали, вот, и понимаете, что была опять же классовая несправедливость, да, куда они эти деньги девали, как они их распределяли, этому уже абсолютно ни, никто вообще не, скажем так, не учитывал, Хотя всем говорилось, что вроде как кому-то как-то докладывалось что-то. ну где? Где была отчетная вот эта вот сессия-то? Где она была? Вот, то есть до, до народа, до настоящего рабочего народа это все ничего не доходило, понимаете, да? Значит, СССР в этом плане, он, сама вот эта вот модель управления имуществом, она привела к упадку и краху всей системе. Почему? Потому что плановая экономика, она плановая экономика она была как раз-таки заточена на то чтобы все было по плану своевременно и вовремя то есть если где-то если где-то находилась какая-то ну, провал где-то, да? кто-то что-то там не успевал или не делал, то в принципе это влияло на всю систему в целом. Да? Если вот происходило на производстве останов всего там линий там и так далее, то это была катастрофа. И катастрофа была для всей плановой экономики, понимаете, да, вот эту вот ситуацию. И вот эта система, она могла существовать только в таком вот режиме жесткого контроля. Поэтому этот режим жесткого контроля был создан, ну, в том числе, да, и на энергиях патриотизма, и вы все это помните, историю стахановцев и всех остальных, да, прочих, да, что даешь и передаешь и выполнишь и перевыполнишь, и более того, были установлены и различные вехи соцсоревнований и так далее, и мы же еще там играли вот в эту игру соцсоревнований США, да, если вы знаете, то мы по оборотам, по выпуску производства, по промышленности, вот по выпуску товаров превосходили, по оборотам, почти Почти в четыре раза чем выпуск промышленных товаров в сша и эта статистика вся есть понимаете да то есть нас держали, ну как бы наших там родителей, там да и многие из вас и помните все эти периоды, держали в каком-то в таком вечно-социалистической какой-то гонке, да, что даешь, передаешь, выполнишь план, там все молодцы, план выполнили, в 10 раз перевыполнили. И вот эта вот гонка подстегивания, да, что люди на самом деле давали какую-то премию, но эта премия, она, естественно, как бы вообще в вот разрез не шла с тем, что реально получало государство. СССР, От какие прибыли она их получала и куда она эти прибыли давала. А у нас были мощные ребята сверхприбыли. И, и сверхприбыли достаточно было для того, чтобы абсолютно спокойно всех содержать вот ну просто в идеальнейшем состоянии, да, в, в шикарном, я не знаю, в шикарных условиях. Но тем не менее, да вы все знаете проблемы с СССР, что и в жилье по 20, по 25, по 30 лет все в очереди стояли, и коммуналки были, которые расселялись, и у нас была куча социальных проблем, которые в принципе-то решались, но не так быстро, как хотелось бы, хотя в принципе в сталинское время решалось все достаточно живенько. Вот, и... Uh... По большому счету, СССР оказывала различную экономическую помощь другим государствам. Почему? Потому что была такая прекрасная возможность. То есть они покупали все и вся. Но ну, не считаю, что главы государств покупали себе там и больше, да, и все себе позволяли. Но, ребят, вопрос сейчас не об этом. Вопрос сейчас о том, что, что вы должны понять, да. Если мы говорим с вами об общенародной собственности, да, то вы должны понимать, есть у нас предприятие. На предприятии работает 100 человек. Все продукты все, что выпустило предприятие, должно принадлежать народу. И вся себестоимость, вся собственность, вот все, вся надбавленная стоимость, все должно принадлежать народу. Понимаете? да? То есть если вы выпустили продукцию, это предприятие, это же продукт труда всего человечества, который работал на этом предприятии. Да? Соответственно, вся прибыль должна делиться поровну. Понимаете, да? о чем речь? А вся прибыль в СССР изымалась. В некие фонды, которые потом неизвестно как распределялось. Российская Федерация пошла дальше. Она оставила все то же самое, только она сказала, что а теперь у нас приватизация, и у нас, мы вернулись к феодальному строю. То есть появились собственники, появились феодалы, которые оставили все то же самое. То есть вы работаете на зарплате, да, вам там шиш с маслом, только зарплаты теперь нищенские. Себе уже тоже никто не может позволить, как и в Советском Союзе, купить Волгу там, или там, другую машину да, и так далее. То есть вы работаете на нищенском, а всю вот эту надбавленную стоимость продукта, получает некий хозяин некий собственник то есть ничего не изменилось со времен ссср понимаете только единственное что раньше собственникам таким вот который получал вот эту всю надбавленную прибыль было ссср а теперь это стали частные руки все по большому счету вопрос общенародной собственности как был так он и остался но Uh, в Российской Федерации тоже есть некое а-ля государство, да, которое что сделало? Оно... Оно, по большому счету, передало некие производства, некие мощности, да, совхозы, колхозы в частные руки, но сделала следующее: то есть, вы, пожалуйста, там ход свои сверхприбыли, что хотите, делаете, главное мне платите налоги. И вот тут, ребята, встала система налогов и сборов. Она и в СССР была, но она была не такая, и она была другая. Сейчас государство сказало, что окей, есть некий народ, да, который вообще никто мы их вообще не учитываем. То есть развалился по большому счету Союз СССР. Если вы почитаете референдум на самом деле, почитайте референдум. Какой Союз ССР? Какой СССР на самом деле развалился? Вот почитайте, вы поймете. Вот Союз ССР развалился, да? То есть они уничтожили такую юридическую юридическую прослойку, юридическое образование, как Союз СССР, там где все мощности были, народ был в конце концов. Они народ уничтожили юридически, да, де юра. Оставили себе население некое, да, сделали прослойку вместо вот этого союза СССР. Они его поделили. На что они его поделили? На частную собственность. Путем а, законов о приватизации. Они это все растащили в частные руки. Так вот у нас союз СССР весь приехал в частные руки, да, в виде там, губернаторов и так далее, все себе земли поделили, вотчины, вот, и все, что на них было связано. Они поделили это все на частные собственность. Вот, соответственно, все денежки куда стекаются? Все денежки сверхприбыли, ну даже не сверхприбыли, а то, что над добавленной стоимостью. Да? Вот вся добавленная стоимость, это как раз-таки уходит хозяину. Да? А с чего же живет государство, которое образовалось над ними? А государство живет с налогов и сборов. Понимаете, да, что получилось? Вот, то есть Союз СССР развалили. Не сам, не сам СССР. А Союз развалили, перевели его в частные руки, назначили там хозяев. Ну, то есть, в принципе, в принципе, все, что было э, и так реализовано, они просто, ну, как бы хозяев понимали, поменяли, да? да. Даже не то, что хозяев поменяли, они уничтожили, уничтожили само государство юридическое, де Юра, которое, э, которое вот эти с, э, НДС всю эту снимала себе, да, надбавленную стоимость, всю себе снимала, все сливки. Вот, теперь они... Это раньше одна структура снимала, а теперь это стало снимать много структур. А одна структура над ними стала теперь э, с них снимать налоги и сборы. Ну, так эти же хозяева, которые развалили Союз СССР, они же быстренько все смекнули. И они начали придумывать схемы, как бы не платить туда в государство. Вот. И у них куча схем, как налоги крыжить и сборы, и как прятать, и как дробить. Откуда пошло вот это дробление все? Все начали урезать на много мелких предприятий. А зачем? уничтожать большие предприятия. Знаете, зачем? А потому что в них надо вкладываться. А все, во что надо вкладываться, это неинтересно собственнику бизнеса, понимаете? А интересно, когда оно не, без вложений. Это купи-продай. Вот купи-продай, это интересно, потому что ты получаешь сразу сверхприбыль, она вся твоя. Ну, все, что не успел спрятать, ну, забрала себе сверху украшающее государство. И вот у нас превратилась такая вот система управления, ребят. Почему развалился? Да, никто его особо-то не разваливал. Просто хозяева кончились. Вот хозяева, которые считаются собственниками, да, они просто перестали выполнять свои функции собственников, то есть перестали формировать источники образования, поддержания имущества, да, перестали вот эти вот фонды, которые все-таки СССР держал и шаткали, валкали, но все равно он это делал, да, он там все равно какие-то вложения были в в наши объекты, в наше предприятие, да, а теперь как бы новые собственники, которые пришли, они сказали, нам это нафиг не надо, то есть они поддерживают только то, где есть сверхприбыль, а это мы с вами знаем, что это нефтегазовая промышленность, да, вот там сверхприбыли, там офигительные прибыли, вот туда они вкладываются, да, опять же, в транспортную систему все вкладываются, вот, ну, транспортные предприятия, это дорожные службы, это у нас все перевозчики, да, вот туда вкладываются, а все остальное, а Зачем? То есть все, что не приносит для хозяина сверхприбыли, все было уничтожено. А зачем литейные, да, опять же, загрязнять среду окружающую, опять же, это, это, это, это же сверхвложение любое литейное производство, или там какая-то еще производственная мощность, да, заводы наши, это же э, огромные сверхвложения, причем там сверхприбыли нет. Понимаете, а раз нет сверхприбыли, значит нашей стране они нафиг не нужны, потому что какой хозяин возьмется за нерентабельное производство. Нафига оно, а кто его будет финансировать? Если раньше был, было перераспределение из общего котла, да, и все время у нас были датируемые предприятия, ну, те же самые судоремонтные цеха, те же самые а, судостроительные какие-то компании, да, они же все откуда-то финансировались. И финансировались они из госбюджета. А теперь они никому нужны, теперь они никому не нужны. Поэтому, ребят, ли... это же, знаете, такой, как это сказать, естественный отбор. Ликвидировалось все, что не приносит сверхприбыли. То есть, ну, нам это как бы нафиг не надо, сверхприбыли это не приносит. Да, прибыли вся откуда? С населения, с народа. То есть, они э, превратили еще и народ э, не в хозяев своей земли, территории, да, и своей ох... собственности, а в источник дохода. Потому что, что, что приносит сверхприбыль? Народ потребляет газ, нефть, бензин, да, народ э, потребляет свет, народ ездит, народ летает, народ пользуется дорогами, вот пусть народ за это и платит, да, то есть это такие рыночные отношения, рыночная экономика у нас началась, вот, и в связи с этим, ребят, у нас встает такой вопрос, да, мы переходим в общенародную собственность, чтобы вы понимали, Переходим в общенародную собственность, и это значит, что общество должно быть новой формации. Вот, к сожалению, к сожалению, ни Царская империя, ни СССР, ни Российская Федерация вопрос собственности не решил. Но не было изобретено такого. Я считаю, что оно и не может быть изобретено. Почему? Потому что бесполезно... Бесполезно из букв ОПЖА да, сложить слово «счастье». Ну, бесполезно. Вот. Нужны другие буквы. А другие буквы – это новое общество с новой формацией, новое общество с новыми моральными принципами, ценностями и так далее. Понимаете, да? Вот. И, ну, невозможно на старых дрожжах да, что-то там, новый хлеб испечь. Ну, невозможно. но я утрированно, конечно, говорю. И здесь вы должны понимать. Ну, вот хорошо, вот приведу вам простой пример. Есть у нас лес, в лесу растут грибочки, да. Вот почему кто-то утром встал, да, по принципу, эм, кто перво встал того и тапки пошел все грибы с леса собрал. А этот лес же общенародный, а вокруг живет целая деревня, 100 человек. Но раз ты собрал такой молодец, но ну, приди подели на всю деревню, нет. Понимаете, нет. Вот он сам со собрал и все сожрал. Это э, честно? Я считаю это нечестно. А вот кто-то дальше пошел. О, сегодня грибов нет. Кто-то остался голодный. Понимаете, да? О чем я говорю дальше? Вот кто-то взял себе вот сейчас вот эта программа по, э, ну все, у всех на слуху, да. Все хотят свои имения. Давайте родовые имения. Отлично, родовые имения. Мы дадим тебе землю на родовые имения. Только ты должен понимать. Что у тебя должна быть высокая моральная социальная ответственность перед обществом. Хорошо, ты можешь возделывать землю, ты можешь там вырастить там 300 яблонь да и собирать с них шикарный урожай. Но ты должен понимать, да, что ты же все эти яблочки не съешь. Соответственно, ты будешь кем хозяйствующим субъектом, да, ты будешь получать сверхприбыли с этого сада. Вот. А кто-то, кто не может это сделать, не сможет получать сверхприбыли, а земля то его. В том числе тоже его, понимаете, о чем я говорю? То есть, почему раньше СССР раздавал всем 6 соток? Потому что 6 соток – это экономически расчетная величина земельного участка, который может возделывать семья, и на ней может вырасти ровно столько, чтобы это было вот ровно впритык прокормить себя, свою семью. Но никак не продавать, но никак не извлекать прибыль, понимаете? Вот о чем идет речь. То есть, грубо говоря, возвращаемся к личному имуществу. Твое только то, что ты можешь унести и использовать сам. Вот это твое личное имущество. да? Вот вырастил морковку, съел морковку. Но если тебе дали уже 100 соток, и ты на них вырастил там поле морковки, да? ты же ее все не сожрешь. Значит, ты ее будешь продавать и извлекать сверхприбыль. Правильно? Но земля-то чья? Земля-то общенародная, значит, все имеют право. На эту морковку, правильно? Правильно. Ну и что, что ты ее посадил, посеял там и работал? Ну и что? <с ave> Понимаете? Ну так ты и возьми за свою работу. Это просто вот моральные ценности я вам сейчас накидываю. А, те задачи, которые стояли перед тремя государствами, и никто из трех государств эти задачи не решил. Я вам просто накидываю для размышления. Ну просто подумайте, да. Опять же, кто-то идет ловить рыбу. Да, Ну выловил ведро рыбы, а другому ничего не досталось. Почему ты не поделишься со всеми, да? Или кто-то там развел баранов, или там я не знаю коров, да, доет молоко, господь. Ну хорошо, они же все на, на территории то общенародной, да, у нас там по населению 140 миллионов. Ну поделите, ладно, на 4, 35. Почему? Почему не делитесь? Сверхприбыли извлекаете. То есть, а чем вы сейчас? отличаетесь от того же ССР или от того же эрефии, да? То есть вы хозяин, вы что-то там делаете, вы ни с кем не делитесь, налоги платить вы не хотите, а за коммуналку платить вы не хотите, ничего вы не хотите делать, да? То есть все мое, все завоеванное. Вы чем отличаетесь от вот этих вот товарищей, которые одно государству создали, второе государство? Ничем. Сейчас все кричат про права человека. Вы знаете, что права человека действуют на уровне человек-человек, то есть права человека рассматриваются только в одной плоскости – взаимодействие человека с человеком. Ну, я вам так утрированно говорю, чтобы вы понимали. Человек и человек. Вот тогда мы можем говорить о правах человека. Так вот, если вы прочитаете всеобщую декларацию прав человека, вы увидите такой шикарный пункт. «Эксплуатация человека человеком запрещена». И, между прочим, на минуточку, всеобщая декларация прав человека выпущена в 49 году. Угу. Запрещена эксплуатация человека человеком. А когда вы для своего коровника работников нанимаете или там для своего бизнеса нанимаете работников и платите ему зарплату, вы что делаете? Вы его эксплуатируете. Вы ему платите ровно за производство, ровно за выполненную работу, за то, чтобы он там с голоду не умер. Да? А на самом деле, если мы говорим о том, что эксплуатация человека человеком запрещена, да, вы же за работу платите. А что такое рабы? Работа от слова раб рабский труд. Вы ему дали на напоесть. А если мы говорим о том, что мы сейчас с вами радеем за права человека, да, и провозглашаем права человека, то вы должны понять, что всех, кого вы наняли да, или призвали развивать ваше хозяйство, вы со всеми должны делиться поровну, в том числе и продуктами, которые производит ваше хозяйство. Понимаете, да? То есть все, что вы вместе, совместный труд, совместный труд должен быть разделен поровну. Вот тогда соблюдаются все права человека. А права человека, кто еще не знает, они. Во-первых, даны каждому человеку от рождения. Во-вторых, они неделимы. Нельзя сказать, что нарушено только одно мое право. Нет. Если хоть одно право нарушено, значит нарушены все права человека. Понимаете? Нельзя по одному праву. Тут нарушили, а тут не нарушили. Сразу все нарушается. Это неделимое. И права человека неотчуждаемы на протяжении всей жизни. Неотчуждаемы. Так вот, ребят, если мы говорим о том, что мы сейчас формируем общество, новой формации, новых моральных ценностей, в котором будут права человека на первом месте, то вы прежде всего должны начинать с себя лично. Если у вас есть какой-то бизнес или какое-то общее дело, вы должны понимать, что э, продукт труда вашего коллективного есть общее достояние всех, кто в этом участвовал. И всех, кто в этом не участвовал, поймите это правильно. Потому что общество должна быть высокое, моральное, эм, как это сказать-то слово там, ну, э, высокие моральные ценности, потому что у нас есть дети. Это равноценно тому, что я трехдневному трёх, младенцу скажу, что это твои проблемы, что ты не можешь встать и дойти до холодильника поесть. Ну вот и лежи, хоть борись, да? Или бабушке лежачей сказать, это твои проблемы что ты там не можешь, как сейчас наше правительство ведет путинская хартия, как она сейчас себя ведет, голодец, он выступает, сыжи с ней, там еще там есть одна подруга у нее классная, когда что они говорят? Пенсионеры? Ну идите работайте, это ваши проблемы, что вы там вам что-то пожрать не хватает, вам что-то это, вам кто запрещает, идите работайте, то есть это о чем говорит? Это говорит о, о высокой степени разложения, вот этого общества, что оно уже стухло, сгнило и начало вонять. Если ты не понимаешь, что общество это не только ты, да, а это бабушки, дедушки, маленькие дети, младенцы, которые не могут, просто физически не могут себя обеспечить, если ты этого не понимаешь, что ты, произведя какой-то продукт, должен не только поровну всем раздать, кто участвовал в производстве этого продукта, а еще и раздать поровну вот этим, кто не участвовал, просто за то, что общество должно быть высоко моральное. То, ребята, о чем мы с вами вообще можем говорить, понимаете? О чем? Мы все равно придем, даже какой бы СССР бы мы не восстановили, Русь бы мы не восстановили, Тартарию бы мы не восстановили. Мы все равно придем к одному и тому же. Но нельзя из букв ОПЖА создать слово счастье. Нельзя. Для этого буквы новые нужны. Поэтому я сейчас хочу перед вами поставить такую большую задачу каждому подумать. Вот просто подумать, задуматься о своем поведении, задуматься о своих мыслях, мыслеформах, о своем представлении об этом мире. Что если мы хотим сформировать новое общество, если мы хотим действительно создать счастливую жизнь, то вы должны прекратить вот это вот собственничество, да? я там какую-то лекцию записала, там и сдала какой-то труд. Никто не может воровать, никто не может брать, никто не может пользоваться. Это моё, это мои авторские права. О каких авторских правах вообще идет речь? Если мы все с вами движемся в сторону общенародной собственности, и мы с вами все вместе движемся в сторону сплочения народов, единения народов, да, к народовластию. Если мы идем к народовластью, то ни о какой собственности речи быть не может. Если это сделал ты и получил какой-то продукт труда, будь любезен. Этот продукт труда принадлежит всем. Помните знаменитый скандал с Тетропаком, когда Тетропак пришел в СССР вот, и начал свои знаменитые треугольнички под молоко изготавливать? СССР посмотрел на это все дело, сказал, так, все, извини, подвинься, у тебя дорого, мы сами сейчас изобретем то же самое, мы все поняли. И тогда э, Тетропак обиделся, он ушел на 20 лет из России, он ушел и сказал, что я с вами буду судиться во всех международных судах, на самом деле, СССР его послал, и никакого суда не было, но он вернулся через 20 лет и захватил рынок. Сейчас тетропак монополист по всему, по всему миру. Понимаете, да? То есть э, СССР развивался по вот этой вот моральной ветке, что все принадлежит народу, любое достояние. Вот ты что-то сделал, вот ты посадил у себя э, яблоню. Вот она у тебя в этом году 15 ведер яблок принесла. Но ты же понимаешь, что эти яблоки всем принадлежат. По большому счету. Ну и что, что ты посадил? А, а есть бабушки, которые вот без яблок сидят, да, у них нет участка там или еще чего-то. А есть дети там, а есть детские дома, которые, у которых нет возможности просто этих яблок не вырастить, ничего, да. А есть у нас страны, ну, грубо говоря, регионы, то же самое, Ростов, где растут арбузы дыни, да, а есть Байкальская область, где ничего это не растет. А почему они не могут? Они тоже хотят, понимаете? Ну вот просто задумайтесь о человеческих ценностях, да. И мне очень странно, когда... Мы все вроде с вами идем к общенародной собственности, мы все с вами идем к народовластию, и вот в этот период слышать от кого-то, что кто-то что-то мое забрал, а еще и как-то там использовался, а еще и подписался. Мама дорогая, какой кошмар, у меня украли, все, хулиганы зрения лишили, меня обокрали, куртки, куртки замшевых три. Ребят, какое мы тогда с вами народовластие можем построить? А какое мы сможем с, с вами построить вообще народное общество, да, вот такое единое, когда э, все перестали ходить по домам. Почему? А потому что частная собственность, мое, моя территория неприкосновенна, моя это... Раньше было, господи, заходи с порога падай. Э, помните фильм был, Леонов еще снимался, да, как он назывался, там, взрослый сын, да, или блудный сын, когда приехал... Э, Караченцев там играл еще в этом фильме, да, приехали, парни им негде было переночевать, они пришли, там разыграли, что «ой, ты мой папа», там тролливали, и пустили же, ребят, ну пустили, пожалуйста, приходи, живи, ешь, пей, достали все, что было из холодильника, достали. Вот, опять же, да, можно, конечно, свести все к тому, что у нас сейчас вот такая вот нехватка ресурсов и моральность общества упала из-за того, что общество реально изголодалось, да, по всем фронтам. Вот, поэтому сейчас каждый борется в таких вот своих низменных потребностях за кусок хлеба, и делиться никто ни с кем не хочет, вот, ну, потому что реальный голодомор у нас наступил, да, давайте называть вещи своими именами, у нас геноцид идет, в конце концов, это сложно отрицать, да, что у нас геноцид нации, причем не только нашей нации, но и вообще, в принципе, нации-побратимов, да, у нас институт национальности весь разбит, испорчен и уничтожен полностью, да, у нас культурные корни уничтожаются. О каком народе можно говорить? У нас каждый сам за себя все мое, все завоеванное, да, каждый грызется за плод своего труда. Но если же мы туда идем, ну давайте думать, размышлять. Ну, хорошо, вот элементарный случай с грибами, да, вот есть лес, лес же общенародный, грибы, ягоды в нем общенародные, так почему а, издается какой-то идиотский закон, который запрещает ходить грибы, яблоки собирать, да, или там что там есть в лесу, почему? Ну, хорошо, ладно, с другой стороны пойдем, почему вот кто-то первый встал и <связывая> собрал все грибы, а я приехала в лес, а мне не досталось, Почему? почему вот ты собрал и не стоишь уже у дороги с этими собранными грибами почему ты со мной не делишься да вот почему вот просто вот у меня такой вопрос ну все же общенародное вот я все что создаю я создаю для всех в отношении всех и вот и делюсь со всеми. Ну, потому что я хочу своим примером показать, что такое общенародная собственность, как это, вот ну как это, да, почему это, вот ну как это, ну хотя бы на чем-то, да, я же тоже не дошла до такого уровня морального развития, чтобы, чтобы завтра забыть ключи от квартиры, да, и приходите все ко мне, но тем не менее, ребят, смех с смехом, но это серьезные вопросы. Вот кто помнит, допустим, я помню, в Советском Союзе у нас двери не закрывались, у нас уходили все на работу, школы, можно было двери не закрыть. Никто не заходил никто не заходил да, потому что понимали что там личная собственность но никто не заходил туда и никто ничего не воровал и ни у кого потребностей мысли даже не было таких мы не закрывались вот кто-то может быть и закрывался но просто подумайте над этими вопросами да это извечная проблема извечная проблема с собственностью Извечная проблема с государственными образованиями. Вот сейчас в мировом поле создано все по одной простой схеме. Я вам расскажу, в международном поле есть всего лишь четыре участника международных отношений. Ребят, 4. Значит, первые участники – это государство. Да? Вторые – это межгосударственные объединения, образования и так далее. Ну, это же какие-то там НКО. Вот сейчас принято там да, модное НКО. А, третьи участники международных отношений – это транснациональные компании. Это вот, вот эти вот товарищи, которые поразвалили все да, и стали хозяевами. И четвертое – это народ. Но почему-то почему четвертого участника международных отношений везде со всех учебников новых, новоявленных, со всех учебников России выкидывали. Раньше это все было. Вот. А сейчас повыкидывали. Сейчас у нас народа вообще такого нет. Кто такой народ? Где народ? Ау, народ. И почему-то никто не заяв... Все сразу заявляются граждане, мы граждане. А вы знаете, что такое граждане? Я вам просто расскажу, что такое граждане. Когда есть народ, который живет, ну, допустим, возьмем СССР, да, Союзе СССР, вот там он народ. Вот этот народ выбирает народного избранника, народного депутата, да, и делегирует ему полномочия связи с государством, с государственными деятелями, да, и вот они его наделяют своими идеями, там, иди, езжай в Москву, там, да, вот это, вот это, вот это нам для колхоза трактор выбей, иди. И он, значит, едет этот народный избранник, да, народный депутат и отстаивает интересы своего народа, своего села. Мне в селе нужен трактор, дайте мне трактор. А государство уже там ставит на голосование, говорит, слышишь, дружочек, ну, ты видишь, тут столитейному нужен новый кош или там котел, да, вот, поэтому ты со своим трактором, погоди, в следующем году про тебя подумай. Вот, понимаете, да, так вот кто такое государство? В государстве есть такое понятие, как граждане. Граждане в государстве, а в, эм, <смех> в то, что называлось раньше Союз ССР, там нет граждан, там народ, понимаете? В управляющей компании граждане, в управляйке. А граждане это участники вот этой вот НКО, да, структуры. Вот, то есть э, сотрудники, хорошо, по-другому скажите. Так вот, кто может быть гражданином? Гражданином может быть только тот, кто принят на работу в штатку, согласно штатному расписанию, вот в эту вот некоммерческую структуру под названием государство. Вот это гражданин. То есть по большому счету, смотрите, провожу вам по аналогии с... Провожу вам по аналогии с вашим приемом на работу. Вы приходите на работу, да, что делает, вы прошли собеседование, директор что делает? Директор издает приказ о приеме вас на работу, да. Кадровики этот приказ подписывают и складывают в ваше личное дело. Есть такое? Есть такое по трудовому законодательству, да, раньше был ЗОД, сейчас такая РФ, есть такое. То есть, если мы возьмем, что директор это президент, да, государство, соответственно, вы решили, изъявили желание, или вас делегировал народ, как народного депутата отправил, или делегировал народ от своего имени, или еще как-то вы изъявили желание стать сотрудникам государства, вы приходите и принимаетесь на работу, и вам издают приказ. Если вы почитаете 62-й федеральный закон, вам станет все понятно. Да? Вы пишете заявление о приеме на работу, Путин его рассматривает, потом выносит указ президента да, о зачислении вас в ряды граждан, а потом что происходит? А потом вас назначают на определенную должность, согласно штатному расписанию, согласно федеральному закону, вот, либо вас назначают на нештатное, да, это какой-то там еще есть указ президента, да, 600 какой-то, в общем, не помню, о зачислении в нештатную структуру, да, и тогда вы становитесь не гражданином, ну, не обязательно вам быть гражданином. Вот, так вот, ребята, еще раз, кто не понял, гражданин это тот, тот кто пришел и устроился на работу в государство. И зачислен на штатную должность, согласно штатному расписанию, с окладом, с должностными полномочиями, со всеми остальными. Все остальные люди, народ, который человеки, им гражданство не нужно. Понимаете? Потому что гражданство – это ничто иное, как сотрудник компании. Вот. вот вы, когда устраиваетесь на работу в любую компанию, вы через это все проходите, понимаете? Не больше, ни меньше. Вы через это все проходите. Вы получаете приказ о назначении на должность, и согласно этому приказу вас зачисляют в тарифную сетку, начисляют вам зарплату, выписывают квиточки о зарплате. Вы служащий. Так вот, если вы перечитаете все законы Российской Федерации, то там написано, судьей может быть только гражданин РФ. То есть должность может занимать только сотрудник корпорации, по-другому никак. Ну, ребят, ну это логично. вот. Почему вы все кричите, что вы какие-то граждане? Откуда вы граждане? Кто вас зачислил в штат государства? Кто? На каком основании вы зачислены в штат государства? Где ваш указ, приказ о зачислении в штат государства? Где? На какой должности вы работаете, согласно федеральному закону о штатном расписании государства? На какой государственной должности вы работаете? Даже если вы работаете в государственной структуре, да, то, скорее всего, вы работаете по указу президента. А это внештатка. А внештатка, внештатные сотрудники, они не назначаются приказом, понимаете? Они, Ну, там трудовой договор. Вот, поэтому, скорее всего, сейчас все так называемые государственные служащие, все работают по обычному трудовому договору и в штатное расписание не включены. Вот и все, ребят. Поэтому о каком может идти вообще в принципе гражданстве? О каком? Гражданство как не было в СССР? Ну, не было. Не были вы гражданами СССР. И, и потому что граждане СССР были только те, кто работал. В структуре СССР и занимал государственную должность согласно штатному расписанию. Вот у него был такой э, приказ КПСС о назначении, да, о, о наделении его статусом гражданина и назначении его на должность. Потому что в СССР тоже были законы, где только гражданин СССР мог занимать государственную должность. Так вот, делите в своей голове, пожалуйста, ребят, мухи от котлет. Да, есть понимание страна, где в СССР это было юридическое образование, союз СССР. А есть понимание государства, это виртуальное юридическое лицо, виртуальное. И там есть должности, согласно штатному расписанию, которые по-другому называются граждане. Вот и все. Никто из вас, никто, даже те, кто работал на госслужбе, Никто не являлся гражданином, потому что вы работали за штаткой, как в СССР, так и в РФ. Все работали за штаткой, а в штате, в штате работают только главные управленцы. Все, все просто. Вот, поэтому, ребята, встает у нас очень большой вопрос. Да? Куда мы идем? Что такое общенародная собственность? Угу. Как мы эту общенародную собственность будем делить? Как мы с ней будем дальше управляться? Потому что если мы говорим о том, что мы сейчас пойдем, и это общенародную собственность, да, будем выписывать из реестра, что мы эту общенародную собственность будем как-то отвоевывать, ну хорошо, заберете вы себе дом, вы его как будете обслуживать? Вы за свой счет его собираетесь обслуживать или как? Вы понимаете, о чем я говорю, да, что если вы говорите про общенародную, то тут должны быть другие масштабы, тут должны быть субъекты управления, тут должны быть как минимум города, поселения, МСУ и так далее, да. Вот сейчас все создают, вот создавать ли нам МСУ или не создавать ли нам МСУ? А смысл? Если МСУ, это, они уже есть. Вот если вы а, выбили где-то там за городом себе там 30 гектаров земли, и там новый поселок хотите сделать, вот тогда я вижу смысл, да, создавайте МСУ, это будет новый субъект управления, вклинивайте систему бюджетирования, и у вас будет все прекрасно, да, вы как будете, как новый субъект федерации. А если вы уже, извините, в существующем городе, да, на что вы создаете свое МСУ, на свой дом, или там на свои 15 домов в вашей там, в вашей части деревни, ну, смысл какой? Это уже есть, то есть вы понимаете, что вы должны вклиниться в бюджет управления всего-то, оно все равно общенародное, то есть вы э, дробите народную собственность, вы выбиваете ее в частные руки, вот чем вы занимаетесь, создавая МСУ. Вот. понятно, что вы хотите, но ну, как бы ваше стремление, это все понятно, я не, не с точки зрения, что я сейчас кого-то осуждаю, нет, я просто констатирую факты, как это происходит, да, то есть вы дробите какую-то собственность общенародную на частную собственность, да, и выдирая из вот какой-то общенародной собственности кусочек своей частной собственности, провозглашаете на нем свое МСУ, ну так вы занимаетесь всем тем же самым, чем и занимается Российская Федерация. Да? То есть она сломала СССР, вот, Союз СССР разобрала по субъектам, вот, в каждом субъекте назначила по своему хозяину, да, который получает сверхприбыли, а все остальное нафиг не надо. Ну так вы занимаетесь всем тем же самым. То есть вы вклиниваетесь в этот процесс и поддерживаете этот процесс. То есть далеко от Российской Федерации вы не ушли. И вы таким образом хотите создать что-то принципиально новое, ну, просто подумайте, я не с точки зрения, ребят, сейчас кого-то обидеть, да, просто подумайте, что вы принципиально нового ничего не делаете, вы наступаете на те же грабли, вам уже проложили эти рельсы, вы по ним также едете. Вы даже не видите других альтернатив, и э, их надо придумать. Я сейчас ничего не предлагаю. Я, у меня даже не было смысла и цели в этой лекции что-либо предлагать. Я хотела как раз-таки вам открыть глаза на те вещи, которые очевидны, но почему-то их никто не обсуждает. Вот, что вы, ничего, никто нового не предлагает, и это большая наша задача сейчас собраться и подумать, как мы будем дальше управлять всем нашим общенародным имуществом. Вот Как мы будем выделять личное имущество, которое в принципе есть. да, вот. И как мы будем вот это все дальше организовывать. Потому что это вопрос, ребята, нашего, наших народных договоренностей. да. Я вам рассказала, как это было организовано в СССР. Я вам рассказала, в принципе, я думаю, что вы все поняли, как это организовано в Российской Федерации. Вот так как это организовано в Российской Федерации. Это организовано по Керенской схеме, по ц... схеме Царской России. России, там было все то же самое ничего они далеко не ушли они просто возродили то что было в царской россии вот, СССР в свое время сделал раскулачивание, да? что, что значит, вот этих всех кулаков раскулачили, все это обратно забрали в общенародную собственность, поделили, сделали одну большую крышу из СССР, и как-то там бюджетное планирование у них было, да, плановая экономика и так далее, но Российская Федерация пошла от обратного, она опять это все разбомбила, опять пришла в Российскую Империю, и опять как бы в кулаков все, всех превратила. Ну Понимаете, вот мячик теперь на другой стороне. Теперь что мы будем делать? Воссоздавать СССР, то есть опять раскулачивание проводить? да? Или может быть нам достаточно того опыта, который был Царской России, СССР и Российская Федерация, Ребят, давайте вот сейчас зададимся вопросом. Может быть нам достаточно этого опыта? Может быть мы уже готовы сделать выводы? И не возвращаться в СССР с тактикой его общенародной собственности, потому что там тоже было не все гладко, и вы поймите, что это развалилось очень быстро. Это с 1947 -го года по... сколько там прожило? По 1957 год? 10 лет прожило практически. Uh, уже Конституция, которая была 1977 года, да, и дальше там уже все разваливалось, уже все разваливалось. Вот, самый подъем был экономики, когда это Сталин огромные вливания со своих трастов вливал, да, это было 10 лет. Потом это все вот то, что влилось, да, сколько-то там еще 20 лет просуществовало, да, до 1977 года, а потом она начало разваливаться. То есть это недолговечная конструкция, ребят, я вам вот вам к чему говорю. Кому интересно, поизучайте этот вопрос, потому что написана масса литературы, написана масса прекрасных учебников а, по этому поводу, да, именно по поводу собственности. Но я хочу, чтобы вы сейчас каждый для себя понял, определил и решил, что все-таки а, краеугольный камень преткновения является общенародная собственность. И пока мы все с вами не договоримся, не выработаем принципиально новый, путь развития, принципиально новую схему управления общенародной собственностью мы с вами далеко не уедем. И сейчас я даже не вижу смысла обсуждать какие-то родовые имения, как это все будет выливаться и все остальное, потому что это бесполезно сейчас обсуждать. Это ключ к формированию общества, новой формации, к новому моральному обществу. Да? Если ты хочешь себе родовое имение и говоришь, что а, мне на всех плевать, да, на то, что есть бабушки, дедушки, все такое, я себе сейчас выбью там, 100 земли, построю на них домик, уйду, ну хорошо, ну тогда мы тебе а, делаем кастрацию и ставим запрет на размножение, на а, имение жены и так далее. Раз ты откалываешься от общества, живи один, отшельник, без общества, и запрет тебе на рождение детей всех остальных. Ну а как иначе? Если ты выбираешь сам себе такой путь, да, идите в общество нафиг, я буду развиваться один, возьму себе землю мне положенную, буду там все вообще себе вести, там весь такой прекрасный, ни о ком я думать не хочу, ни о ком я заботиться не хочу, ни о детских домах, ни о детских садах, ни ничего не хочу, ни о бабушках, ни о дедушках, буду сам себе такой колобок. Ну, вы знаете все сказку про Колобка, чем она закончилась, да, вот такого хитрожопого, который от бабушки ушел и от дедушки ушел. Но давайте как-то думать, ребят. Есть большая проблема, от которой нас отвлекают. Давайте как-то думать как мы дальше этот вопрос будем решать. С Российской Федерацией все понятно, да, что по первому признаку государственности она уже не проходит. То есть уже все понимают, что это некая торговая корпорация, которая что-то тут на себя натянула одеяло и решила, что оно государство. Ну, чуть-чуть возомнила. Ну и ладно, хорошо. Мы-то с вами все понимаем, что это не так. Поэтому, ребята, я призываю всех прекратить распри, прекратить какие-то Суждения, рассуждения, протесты и так далее. Да, давайте уже с вами по существу вопроса разговаривать. Основная наша проблема – это общенародная собственность и народовластие. Да? Наша задача – не сделать опять ту же самую структуру, которая была в трех государствах до того, как, да, наша с вами задача сделать так, чтобы все было, все не зависело от одного человека, от двух, от трех, и опять от вот этих кулаков, да, или там, и феодалов, чтобы это от них не зависело, чтобы все-таки народ а, совершенно спокойно мог передвигаться по всей своей народной собственности, да, и пользоваться всеми благами. Без ущерба и без эксплуатации человека человеком. Потому что то, что было в Союзе СССР, да, то, что было в Советском Союзе, нарушало все мнимые и немнимые права человека. Нарушало, ребят. Потому что как только идет эксплуатация человека человеком, все это нарушение прав человека. Вот для тех, кто еще не понял, почему в Советском Союзе нарушали права человека. Потому что за работа за... Заработную плату это нарушение, прямое нарушение прав человека, эксплуатация человека-человека. Эм, нельзя так делать, ребят, нельзя категорически так делать, потому что все должно быть общее. Вот вы собрали 10 человек, решили там что-то производить. Так вот, вся прибыль должна делиться равномерно. Неважно, кто-то там ночами делает, а кто-то просто приходит полымыть. Равномерно. Вот когда у нас общество до этого дойдет равномерно, да, тогда что-то будет. Все будут жить счастливы, потому что вот это вот классовое разделение, что а, он не работает, он тунеядец, тогда сейчас все под ним, все будут тунеядцы, кто-то будет впахивать, а кто-то будет ничего не делать. Так вот, я вам об этом и говорю: что это образование, да, это моральный, внутренний, духовный стержень, да, это общество должно быть воспитано в других рамках, в других понятиях, да, совершенно в другой формации чтобы вот такого не допустить. То, что сейчас это общество гнилое, это факт, ребята, это факты. И, и факты на лицо. и куда мы с вами дальше пойдем, да, где один за все тащит, 300 человек сидят, обсирают, там плюют в спину, да, а 500 пользуются плодами. Вот так мы дальше не уедем. Мы, извините, за 100 лет, за 100 лет от, феодальных, от феодального строя что-то недалеко убежали. За 100 лет никто не смог эту проблему решить. Так вот, я хочу сейчас и призываю, чтобы задумался о своем поведении, о своем внутреннем мире, о своей духовности, о своей нравственности каждый из вас, каждый абсолютно, особенно те, кто призывает к народовластию, да, и особенно те, кто призывает к народной собственности, нашей все общенародное. Вот и подумайте над этими вопросами. А я вам всем желаю удачи. Я